И всем снова здорово, извините, маленький такой отступленец, Владос, нюхай тебя, поздравляю, 23 года как-никак, парню. И продолжаем с вами играть в GTA 5, в игрушку под названием Grand Theft Auto, пятая часть. Мы приехали с вами в лос анджелес Кастом, кастомизировать эту тачку, вина дизеля, ремонт за 135, окей, принять, Вам... Тормоза, так, полуспортивные тормоза на этот тач пойдут, спортивный гон не пойдут, не пойдут, не пойдут на эскейп, на назад. Бамперы, бамперы, передние бамперы, задние бамперы, да не пойдут на этот тач, бамперы. Двигатель, э, улучшенный суд, М э, первого уровня, ладно. Глушитель глушитель пойдет сдвоенный так или одинарный сдвоенный одинарный или вообще боковой нет боковой как мне кажется на эту тачку пойдет ладно пускай сдвоенный боковой вообще не пойдет как мне кажется ну смотрите ребята сбоку так не, не это для гонок нужный ну капот Спортивный компот стандарт. А чем они отличаются вообще? Компот с воздухозаборником Нет, эти-то не отличаются от этих. А вот чем вот от. А, не, понял. Спойлером маленьким. Клаксон. Стандарт. Вот классический пускай будет. Ладно, пускай вот этот. музыкально будет. Фары. Как фары будут выглядеть? Фары, так. Стандарт. Ксион. Кс... Пускай ксеноновые будут. Вот такие вот, синие будут. Ага. Неоновые наборы. Расположение ионовых трубок нет. Да нет, пускай это будет просто чисто моя тачка и все. Номера. Сан Андреас меняется надпись. Жод на синем или жод на черном? Лучше... А, лучше и синий на белом куплю. И Все куплю номера. Короче, пускай синий на белом будет. Окраска, вот. Основной цвет... Эм... Матовый можно, вот. Ледяной белый синий... Пурпурный скафер, красный. Эм, так. Тут можно дофига сидеть, честно говоря. Ладно, пускай будут хаки. Такой цвет. Металлик. Графит. Антрацит. Тут может да, хера сидеть, я тебе скажу, ребят. Короче, Влад бы эта игрушка понравилась бы. Красный Формула 1, кра... лавово-красный, огненно-красный, красный Грайс, гранатовый, закатно-красный, каберне, винно-красный. Винно-красный, лучше вот это вот возьму, короче, цветы и все. Металлик, металл. Да блин, да... Не, я уже выбрал себе цвет. Дополнительный цвет. Это цвет чего? А, это цвет низ. Тут. Блин. Пускай будут розы, короче, блин. Желтый дев. Желтый дев. Простой желтый. Гоночно-желтый. Темно-зеленый. Гоночно-зеленый, морской зеленый. Пускай будет вот такой вот. Ламбо зеленый, короче. И.. Матовый. Так, ну. Не. Не назад. Тут назад. Мы все с вами сделали по окраске. Каркас безопасности. Каркас. Без каркаса безопасности, каркаса шасси есть, потому что, ну, как я потом эту машину буду искать? Крыша. Стандартная крыша, флаг Уэльса, флаг Турции, флаг Швейцарии, Швеции, Испании, Шотландии, России. Мексики, Японии, лучшие, короче... Франция, вот этот вот флаг возьму, потому что, ну спойлер нет спойлера средний спойлер так средний спойлер пускай будет э -э подвеска пониженная подвеска стандартная нет пускай будет стандартная подвеска потому что пониженной нет не надо не хочу трансмиссия стандартная полуспортивная спортивная и гоночная так полуспортивная так спортивная и гоночная я не понимаю смысл подвеску, вот турбо надув, турбо тюнинг, колеса, колеса, лурайт, масклад, -right. здеход спорт, недорож спорт, deep five, инферну, хроно Ладно, пускай хрону будет. внедорожник. Не, я хочу из этой машины спортивный цвет колес сделать, сплав черный, так. какой-нибудь тут, ну вот яблочно красный, пускай вот такой будет. Шины. Дизайн шин. Заказные покрышки. Атомик. Атомикард, что ли? Бля? Ну, ладно. Пускай будут эти, эти. Ну, недоступен. Недоступно. Тут про колеса. Планка с колесом. Да, блин. Да не. Назад. Назад надо. Ну, все Нормально. Сделал, короче, машину себе. Супер! Прям гонку! Гонку машину! Прям. Так, стоп, по а... мне надо на тап. Так нужно на Это так. А! Поел! Убрал! Сюда, сюда, здесь! Ой, нет! Гарш на Гроув Стрит продается. На Enter так, сюда. Просто понравилось, что? Просто понравилось ташка и чё? Извиняюсь, ребятки. Ой. Если тут не было бы такого тюнинга... Ч ⁇ хотел? Не, вернул лучше владельцу, когда его найду, хорошо? В машину просто всегда входить либо на Е, либо на Enter. Вот я и жму по привычке на Е, а не на F. Но это точно невозможно на ней просто не е не гонять. И даже когда едешь, ты на ней гонишь. А это про тюнинговну. В некоторых событиях в случаях может заработать деньги или улучшить характеристики персонажа. Ну, наверное, это круто. Прикольно. Ну чё, опять-то в санкт что ли, ехать здесь? Тоже мне Saints Row 3 показалась очень неприкольной игрой. В плане того, чтобы отвоевать территорию не GTA San Andreas, а именно Saints Row 3. Мне понравился и... Видимся. то Вот, Здорово. А ты что тут делаешь? Вот о хэлл, вот о это папа, который я так, на продажу. гараж за 30 тысяч, ага. Так. Мы купили гараж. себя у меня очень сильно тормозит игра поэтому я и не очень люблю. вот тормозит ага я вам говорю тормозил бы она так сильно недвижимость короче в городе ага ребят извиняюсь ребятки так так так так так так так тут какой чудак вот чудак тут какой-то чудак тут чудаки сине-зеленые вопросы так а это оружейная амунация сером Короче, ребят, да, это для, для, до Майкла доедем, это до п, п, п, п. Майкл... Это Беверли какая-то. Ребят, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях GTA под наз... игры под названием GTA 5. Пока-пока, ребят. Выйти из игры. Да. Пока-пока, давайте. До скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока.